Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим японский фосфуст Аканамияки. Для этого нам понадобится молодая капуста, яйцо, мука, вода, соевый соус, мясо любое, вплоть до колбасы, соль, черный перец, зелень, масло растительное и на соус сметана. Шинкуем мелко капусту, посыпаем солью, перцем, добавляем нашу зелень. Все хорошо перемешиваем. Занимаемся тестом. Муку, яйцо, воду, соевый соус перемешиваем. Должно получиться жиденькое тесто. Добавляем наше тесто к капусте, с зеленью. Все хорошо перемешиваем. На небольшом огне подогреваем масло. Выкладываем половину нашей капусты. На капусту добавляем нашу мясную начинку. На мясную начинку остатки капусты. Накрываем крышкой и тушим 15 минут. Переворачиваем пиццу при помощи тарелки на другую сторону. Накрываем крышкой и тоже готовим 15 минут. Наш оконный мияки готов. Выкладываем его на тарелочку. Такой вот красавец получился. Приятного аппетита!